Наш дом может оказаться где угодно, где будет слышен звук ветра, где будет скрипеть снег под ногами, где можно разжечь огонь, который подарит нам очередную жизненную искру. Нам никогда не будет тесно в четырех стенах, потому что наш дом – это весь мир. Наша крыша над головой – это небо со звездами. Каждый раз, отправляясь в новый путь, мы измеряем его не километрами, а впечатлениями. Мы верим не тому, что нам рассказывают, а тому, что видим сами. Мы – путешественники!